Добрый день, дорогие наши зрители и гости канала Сочи ЮДВ. С вами снова Вячеслав. И сегодня я хочу вам представить таунхаус, который на продажу выставили. Один из наших партнеров. Вот, он жил, в принципе, он и до сих пор живет в нем, но хочет срочно продать. Человеку нужно продать и поэтому мы хотим ему помочь нашей компании. Сразу скажу, таунхаус находится в центральном районе, на Яннова Борициуса. Вот, общая квадратура у нас самого таунхауса 200 квадратных метров и плюс 100 квадратных метров террасы. Вот такие террасы. Вот, общих террас у нас получается на 100 метров вот, по дому. Везде у нас керамогранит, теплый пол. Вот такая у нас. Зона отдыха Таунхаус продается полностью С той мебелью, которая есть Давайте я сейчас свет включу Вот Даже при том, что сейчас На улице Ну, закрыто все Дома очень тепло Очень тепло, полы теплые Везде керамогранит все очень богато Такие вот, Такой телевизор тоже идет В подарок Это у нас 75-я 75 диагональ Точно не знаю Но кто понимает в телевизорах Можете написать в комментариях Вот такой у нас санузел и две спальни, с каждой спальни свой выход на террасу по коммуникациям у нас здесь а центральная коммуникации, свет, вода, газовая котельня двухконтурный котел полностью идет а на весь дом теплые полы, в каждой комнате кондиционер все комнаты оснащены как минимум двумя точками световыми Поэтому все очень светло так. Давайте вот в Хозяйскую спальню вот. И также здесь выход Пожалуйста на террасу Кондиционеры Здесь у нас шкаф-купе у нас такая гардеробная так, угу. Ну и давайте поднимемся на верхний этаж Обзор начал с нижнего этажа вот, а Заезд у нас с верхнего этажа Даже лестница по всей лестнице у нас керамогранит Как видите Поднимаемся на верхний этаж Здесь у нас бойлерная Как вы видите Вся разводка Благодаря чему в доме очень-очень тепло. Вот, газ, контурный котел. И говорю, по дому прям очень тепло. Как видите, по интерьеру все сделано для себя. Вот, такая вот кухня. Оставок. Напоминаю, вся мебель техника остается. Здесь у нас тоже выход с кухни, получается на свой балкончик. Вот вторая часть. Террас у нас. Вот. Вид на зелень. Вот, а, ну, кто знаток вообще Сочи, мы сейчас смотрим вот эту часть Дендрария. А, наверху у нас вот получается верхняя станция фуникулера вот, Дендрария. И вот это у нас а, Лысевера. Вот. Все, кто вообще знает территориально, ну вот Яна Фабрициус, у нас вот, дорога прям буквально 50 метров и до курортного проспекта проехать буквально 5 минут вот. вся техника мебели остается вся техника мебель опять же, повторюсь сделана под себя поэтому сделана вся очень качественно с доводчиками Ну да, еще покажу. Здесь у нас электропечь, электрическая панелька, естественно, вытяжка, все одного бренда. Вот, вот такая кухня-гостиная. Ну и так, здесь у нас гостевой санузел. Все сделано под маму, как вы видите Керамогранит И это такая гостиная ну, Зона отдыха, зона лобби, пати Кто как хочет называет а Здесь у нас также зона отдыха Выход на террасу, ротанговая мебель можно брать, делать себе кофе на кофемашине, садиться и наблюдать вот такие солнечные денечки. Вот. А, закрытая территория. Перед домом а, место для парковки на две машины. А, территория закрытая. Все на, стоит на, на домофоне. Поэтому заезд только собственников. Вот, по цене также ну, номер на экране у вас указан можете звонить, писать по цене все расскажем ну, опять же говорю дом в продаже срочно человек уезжает поэтому продает вот, очень качественный потому что сделано для себя вот, по всем вопросам звоните по номеру телефона я либо мои коллеги вам помогут, подскажут Приедем на место, покажем Так что звоните, пишите вот. Ну и для тех, кто вообще на наш канал подписан Если понравился обзор, ставьте лайки Пишите комментарии вот. Ну и кто не подписан, подписывайтесь Продолжение нашего ролика Хотел да, внешнюю зону показать Здесь у нас под видеонаблюдением Опять же все керамогранитом сделано Здесь зону вообще планировались до конца еще делать. Ну, чуть-чуть э, надо будет по тебя собственнику сделать. Потому что вот здесь еще планируется такая э, лужейка. Вот, и вот здесь спуск Это надо будет доделать. Вот, так что вот такая еще зона. Вот, на территории здесь вот, для машин. Вот зона. Можно две машины поставить. И вот такая зона входа. Все под видеонаблюдением, как вы видите. Газ проходит прям в дом кондиционеры идут по всем комнатам. Вот еще раз напоминаю, 200 квадратных метров вот, и 100 квадратных метров терраса. Вот, так что еще раз до связи. Пишите, звоните. Обязательно сюда приедем, если понравилось.